Я разговариваю с котом мяв мяв мяф. Что понимает кот? В смысле ты взял 91 кредит на 8 моих жен? В смысле слоицо? Хозяин, ты дебил.